Let's <laughs> go! Oh, So wanna go with a вот это пресс. Делай ставки и побеждай. Покажи настоящий пресс. Эффект 1xbet. Зашел, поставил, победил. У ⁇ Тьфу, ёбки, блядь. Гондон, блядь. Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! Hold up! For my niggas who be thinkin' we saw. Еще раз ниже должны. Давай, давай, давай, давай. Все люди хотят игрушек тут все. Туда. Все хотят игрушек. Эй! Обратно. На месте. Здравствуйте. Это служба современный парень по телефону. Да, все верно. Я хочу пошалить. А, конечно. Представь, что я люблю тебя как никто и никогда. Я постоянно засыпаю тебя подарками, нежностью. Фу, блин, ну нет. Я таких не люблю. Мне нужен современный парень. Понял. Э, момент. Здорово, шкура. Скучала? М -м, отлично. Мне нравится. Зай, займи-ка, Саря, а то я же не работаю. Какой же ты офигенский мудак. Мне кажется, я влюбляюсь. Скажи еще что-нибудь на своем, на мудатском. Слушай, да ну переспал я с ней и переспал. Тем более ты же не будешь злиться на собственную сестру. А теперь добавь какой нибудь грязи. У меня Рено Логан. Фу, какой капец. Оцените работу оператора от 1 до 10. 10. Прям как гвоздик, который я купил нам на годовщину. Mm. <связи> да. а, и пожалуйста проверьте, нормально рука, они пластмассовые. <связи> <связи> нормально здесь. Нормально. А, Третьей руки у меня нету. Угу. Да? Да. Так. Да. Да. Их не Привет, видно, столько середина Да нету. Закрой да. мне руки. За, вот, да, вот так. Закрой и сам отойди вот сюда. Вот. Ап, открывай. Ап, открывай. Еще раз проверяем. Закрывай. Ага. Отойди. Открывай. Все, запомнил, да? Все, отлично. Теперь смотри. Подтяните. Клепка. А ты здоровый парень. Завяжи мою руку. крепка надо. ему в конце? Задатуй. Так, синий. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Не больно? Нет, это ну, что теперь делать? Приятно, нет? Что теперь делать? Один искусство, да? Так. Хорошо. Приверь, пожалуйста, можно руки вытащить? Вроде нет. Нет, да? Закрой, пожалуйста. Как я тебе говорил. Вот так, руку двери. <смех> <смех> Развязывай уже, руки у меня синеют. <смех> Зачем развязывать, <смех> если вы сами можете? <смех> да, тебе тут в полиции <смех> работать. <смех>